А песня Дмитрия Угольникова, как я ее называю, ГПАТ, гимн пилотов в алюминиевой трубы. Красавец лайнер наш стремительно взлетает, раскрашен так, что радуется глаз. Нас техник вдаль тревожным взглядом провожает. Ведь мы висим на алюминии сейчас. Внутри раскрашенной трубы из алюминия, Чусть в я, откуда спроси меня, Кто приклепал трубе надежный хвост и крылья, Мы в полете благодарны за труды. Пилоты строго за полетом наблюдают На стрелки смотрят, словно видят первый раз И никогда штурвал из рук не выпускают Ведь мы висим на алюминии сейчас Внутри раскрашенной группы. Из алюминия, чуть в небесинимая Куда спроси меня, кто приклепал трубе Надежный ход и крылья Мы им полете благодарны за труды Летим, а штурман постоянно курс меняет А удивляется потом сильнее нас когда диспетчер нам по буквам прочитает Название точки, над которой мы сейчас Внутри раскрашены тупы из алюминия Чуть в небе синимые, куда спроси меня Кто приклепал трубе надежный хвост и крылья Мы в полете благодарны за труды А стюардессы пассажирам наливают Поменьше эконому, больше в бизнес-класс После этого там вряд ли понимаю, что мы висим на Альбине сейчас Внутри раскрашенной трубы из алюминия Чуть в небе моя, Куда спроси меня Кто приклепал в трубе надежный хвосты и крылья Мы в полете благодарны за труды один механик что-то тихо напевает Механик наш не зря первый класс В любом полете наш механик точно знает Осталось сколько алюминия у нас внутри раскрашены? Быть из алюминия Честь в небе синемая спроси меня Кто приклепал труды Надежный хвост и крылья Мы в полете Благодарны за труды Летать в раскрашенной трубе из алюминия Моя профессия, труба не семеня Нам на посадке не поймать бы хвосты крылья Тогда, быть может, нам заплатят за труды Именно из-за этой фразы я не рискую дом петь. Владельцы алюминиевой трубы. Ну мало ли чего, чуть именно видит.